Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Как я уже сказал, я не обсуждаю политику, да? я обсуждаю логику, логические цепочки построения. И сегодня у нас будет логика, связанная не с миросозданием, а немножечко с государством. Ну, так случилось, что все-таки многие из нас живут в определенных странах, да, я, например, в Российской Федерации. И как это, последние события, скажем, которые происходят, вот, как это может отразиться, соответственно, на стране, на логические цепочки. Вот смотрите, сегодня нам навязывают, ну, вроде такие, благие намерения, что ли, лозунги, что типа, русские, вы, раз вы не выступаете против Путина, значит, вы поддерживаете войну с Украиной, вот, то есть вы должны тра сделать то-то, вы должны там Путину сделать то-то, вы должны там выходить на пикеты, на митинги и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до Майдана, да? вот. Вплоть, до, соответственно, пучча. Вот к этому они все призывают, что вы ничего не сделали. Значит, вы поддерживаете, значит, вы все как бы солидарную ответственность в этом вопросе несете. Вот. И, соответственно, и санкции будут, соответственно, не против Российской Федерации правительства, ну а против всех русских. Но суть-то не в этом. Вот, с одной стороны, ну, вроде что им возразишь, да? Вроде очень, с одной стороны, трудно возразить. Но давайте логически порассуждаем. Выстроим логическую цепочку. А к чему, собственно, они призывают? Что, в общем-то, скрывается под всей этой подоплекой? Логика, господа, логика. Ничего, кроме логики. Давайте вспомним Российскую империю. Что произошло? Свергли правительство, да, в том, ну, на тот момент монархию, ну, якобы там отрекся царь от престола. Что произошло? Ну, соответственно, парад суверенитетов. Возникли некоторые субъекты права, да, их какие-то признали, какие-то не признали. Ну, в общем, отсоединение территории и так далее. То есть Российская империя, слабость была, слабость Российской империи. Страну лихорадила. Вот. Соответственно, пока, соответственно, коммунисты не взяли контроль. Вот, и не началось объединение, только уже в Советском Союзе. Что произошло в 1991 году? Там, соответственно, уже предательство было и президента Горбачева, да? и, там, и Ельцина, и военные там переплесягнули. В общем, опять аппарат суверенитетов, страну лихорадила, чуть вообще все не распалось. Там, вплоть до Уральской там, республики там, до этого доходило. Ну, Лебедя помните, да? То есть опять парад суверенитетов, опять ослабление. А это ядерная держава, тем не менее. И вот к чему нас призывают? чтобы мы снова незаконно устроили Майдан, свергли законное правительство незаконным путем. Нет, источник власти это одно источник власти. Но что источник власти подразумевает военные действия? Управление непосредственно по Конституции? Да. Мы имеем право взять управление в свои руки непосредственно. Но относится ли это к войне, к военным действиям, в общем-то, ну это вопрос. Война это вообще управление как таковое? Можно ли воспринимать разрушение управления? Ну я, наверное, все же склонен думать, что нет. Так вот, нас призывают к тому, чтобы ослабить страну снова законное правительство, соответственно, свергнуть, ослабить страну, снова, чтобы был парад суверенитетов, снова будут, ну, возникнут опять какие-то территории, которых никогда не было, да, там, как Украина, Казахстан и им подобные там, вот. И, соответственно, вот этот ядерный контроль, куда он перейдет, что это будет, все будет слабое, все будет... Соответственно, лихорадить опять и кому это выгодно? Как вы думаете, кто у нас выгодополучатель от всего этого? Ну, подумайте об этом. Вот вам такое логическое взгляд, логика на всю вот эту канитель, которая на первый взгляд вот эти вот блаженные призывы: надо выйти против Путина, надо там ему сказать свое, нет, надо устроить майдан. На самом деле вся эта блаженность, да, это есть не что иное, как ослабление страны, да, незаконное свержение. И, соответственно, вот есть такое выражение «стрелять себе в ногу», а здесь это «стрелять себе в голову». То есть нас призывают сделать то, что сделал вот в данном случае народ Украины, стрельнул себе в голову на Майдане. И нас вот к этому призывают теперь. Типа, ну а что мы одни должны умирать, давайте еще и Россия загнется. Вот так я все это вижу, как логик. Это не политика, это просто вот такое логическое суждение. В основу я положил факты. Факты развала Российской империи, факты развала Советского Союза. Это все можно в интернете найти, последствия нам всем известны. Вот такая логическая связь. Ну что ж, друзья, на этом все. До следующего выпуска. Пока.